Астронавт Александр Герст активировал первого робота с искусственным интеллектом на борту Международной космической станции. Он носит имя «Саймон» и представляет собой сферического робота, приспособленного к условиям невесомости. Предполагается, что «Саймон» будет свободно парить внутри станции и помогать людям словом, а не делом, за неимением манипуляторов. За аппаратную часть «Саймона» отвечает компания Airbus. Программное обеспечение построено на базе искусственного интеллекта IBM Watson. Робот снабжен комплектом микрофонов, камер и ульт звуковых датчиков, чтобы распознавать собеседников. Двигателей у него нет и самостоятельно перемещаться Саймону пока не доверяют, но любой член экипажа МКС может взять его с собой в отсек для диалога или помощи в работе. Функций у Саймона пока совсем немного, ведь он и сам и его работа на МКС – эксперимент. Основные вычислительные мощности робота остались на Земле. При получении вопроса от космонавтов система распознает его суть. Контекст формирует запрос и при помощи бортового Wi-Fi передает его на планету. Движение пакета данных в одну сторону занимает 0,4 секунды. Для защиты от вмешательства использована сеть бренд брендмауеров и VPN-туннелей. Будучи и и Саймон должен уметь отвечать на почти любые вопросы и быстро находить информацию для космонавта Он умеет поддержать беседу, может развлечь загадками, рассказать анекдот, устроить мини-концерт, даже поговорить по душам. Универсальный интеллектуальный помощник, который может стать прародителем нового класса нейронных сетей, и не только для использования в космосе. Европейская компания Elstom спроектировала первый в мире пассажирский поезд, производящий электроэнергию для тяги из водородного топлива. Caradia Ailin Поезд с нулевым уровнем выбросов имеет низкий уровень шума, а его выхлопными газами являются только пар и конденсированная вода. Забота об окружающей среде становится приоритетной для большого количества потребителей и компаний, поэтому мы наблюдаем появление экологически чистых инноваций в транспортной сфере. Это электрокары, электрические внедорожники, летательные аппараты, с электроприводом и многое другое. 25% общемировых выбросов co 2 от сжигания энергии приходится на транспорт. По прогнозам к 2050 году 70% мирового населения будет жить в городских районах, и спрос на пассажирские перевозки удвоится. Учитывая все это, компания Elstom создала первый в мире электропоезд, работающий на водороде. Его разработала команда из Центра передового опыта региональных поездов Elstom в Зальцгиттере, Германия, и из Центра тяговых систем в Тарбе, Франция. Проект поддерживает Министерство экономики и энергетики Германии и национальная инновационная программа по технологии использования водорода и топливных элементов. Впервые поезд был представлен на крупнейшей в мире железнодорожной выставке транспортной техники и транспортных систем транс в Берлине два года назад. Созданный специально для неэлектрифицированных линий, поезд работает, превращая кислород и водород в электричество, и это является хорошей альтернативой дизельным поездам. Он имеет высокий уровень производительности и может проехать тысячи километров только на одном баллоне с водородом развивает скорость до 140 километров в час и почти не создает шума изобретение соединяет в себе различные инновационные элементы чистое преобразование энергии эффективное хранение энергии в батареях и умное управление тяговым электроснабжением цель команды all к 2020 году сократить потребление энергии на 20 процентов по сравнению с 2014 годом по состоянию на март 2018 года она уже снизилась на 4 14%. Разработчики делают ставку на экодизайн. 95% созданных ими поездов на 92% подлежат вторичной переработке. Китайская компания Alibaba, специализирующаяся на электронике и разработке устройств с искусственным интеллектом, создала робота для обслуживания отелей. В этом году на Computing Conference 2018 в Ханчжоу, Китай, компания Alibaba объявила о запуске новых сервисных роботов для гостиничного бизнеса. Команда в AI Labs, ведущий отдел разработки потребительских товаров ИИ в Alibaba, создала робота, задача которого – предоставлять различные услуги и доставлять постояльцам отеля все необходимое – блюда, белье и так Далее. До сих пор обслуживание в гостиницах во многом зависело от человеческого труда. Новый робот демонстрирует, какие изменения могут произойти в этой сфере в ближайшем будущем. Постояльцы могут общаться с роботом посредством голосовых команд, касаний и жестов рукой. Его ответная реакция управляется программным обеспечением Aligenia от Alibaba AI. Высота робота менее 1 метра, а скорость его перемещения достигает 1 метра в секунду. Технология работы устройства основана на мультисенсорных данных и параллельных вычислениях для быстрого реагирования. В нем есть семантическая карта, автономная навигационная система для выявления препятствий, система связи для управления лифтами и проверка личности посредством технологии распознавания лиц. Украинская армия провела успешные испытания мобильного минометного комплекса UKR-MMC на базе бронемашины барса 8 ММК, который недавно был представлен корпорацией «Богдан». Комплекс разрабатывался совместно с ГПУ Сервис и испанской компанией «Эверис Аэроспешл» у «Дефонса-С». Первый комплекс «УкрММЦ» предназначен для ведения эффективной контрбатарейной борьбы и высокоточной огневой поддержки мотопехотных подразделений уровня «Рота-батальон» в условиях современной маневренной войны. Барс-8ММК оснащена автоматизированной системой управления развертыванием и стрельбой. Время приведения комплекса из походного положения в боевое составляет приблизительно 35 секунд. Время приведения системы в походное положение занимает не более 25 секунд. Комплекс оснащен 120-миллиметровым минометом 2Б11, дальность стрельбы которого при использовании штатных боеприпасов составляет 7,2 километра. Боекомплект комплекса составляет 60 мин при наличии необходимого опыта. Экипаж состоит из трех человек может обеспечить скорострельность до 12 выстрелов в минуту. Бронетранспортер барс 8 был разработан заводом по сборке автомобилей номер 2 в Черкасах в соответствии с мировыми стандартами и требованиями украинских вооруженных сил. Автомобиль построен на шасси 4 на 4 и оснащен турбодизельным двигателем американской компании Cummins объемом 6,7 литра. Максимальная скорость машины составляет 120 км в час, полная масса барс 2 12 тонн. Бронирование автомобиля выполнено по стандарту стенд Стенк 4569 уровень 2, что обеспечивает защиту экипажа от бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62 на 39 с дистанцией 30 метров, осколков 155-миллиметровых оск... осколочно-фугасных снарядов на дистанции 80 метров и подрыва противотанковой мины фугасного действия масса заряда 6 килограмм. Также Барс-8 оснащен системой поддержки экипажа пусковыми установками дымовых гранат, системой связи и навигации, приборами для визуального наблюдения в дневное и ночное время суток, системой подкачки шин Run Flat и системой пожаротушения, установленной в моторном отсеке. Компания Flux Dezing из Сиэтла запускает в продажу новый тип транспортного средства – вездеходную доску-внедорожник трек 1. Аппарат не умеет разве что плавать, однако без труда везет взрослого человека по снегу, песку, жидкой грязи, щебенке и прочей пересеченной местности. Плюс он выглядит как футуристический ровер для покорения иных миров. Силовая установка у трек 1 полностью электрическая. Двигатель имеет мощность 5 лошадиных сил, а аккумуляторы для оперативной замены сделаны быстросъемными. На одном заряде сообразно тяжесть, поставленной задачи машина проезжает от 13 до 24 километров это комбинированный колесно-гусеничный агрегат сопоставим по размерам с модным электросамокатом однако он оказывает такое давление на грунт будто стоит на больших 76 сантиметровых колесах и поэтому не проваливается в грязь управление трек 1 дистанционное, но входить в повороты ему лучше помогать с наклонами тела благо в нем не предусмотрено крепление для ног а широкая гусеница позволяет резко тормозить или двигаться по склону не сползая Разработчики говорят, что он может преодолевать 50-градусный уклон, но только с одним пассажиром на борту. Элементы конструкции трек 1 состоят из запатентованной комбинации полимерных и композитных материалов. Здесь нет пластика, лишь карбон, кевлар, хром и углеродистая сталь. Аппарат может ездить по мокрому песку, но в воду его лучше не опускать. Впрочем, это могут исправить в будущем. Конструкция трек 1 модульная, и сейчас идет тестирование различных версий его оснащения. Заявленная цена половиной тысячи долларов за экземпляр.